Привет, друзья! Вы снова на канале Веус ТВ с вами Алексей Поздняков. В сегодняшнем нашем видео мы продолжаем тему обзоров оборудования для видеомониторинга транспорта. Сегодня у нас на обзоре комплект оборудования от компании vision Данный комплект особенности данного комплекта это его минимальная стоимость. Он стоит порядка тысяч и предназначен он для внутреннего использования транспорта, не уличного, а внутреннего использования транспорта. Что это может быть за транспорт? Это общественный транспорт, где внутри важно наблюдать за происходящим внутри. Это э, медицинский транспорт, это полицейский транспорт. Ну, для и, все, что касается внутреннего использования и внутреннего контроля за транспортом. Итак. Смотрим, что входит в состав данного комплекта. Прежде всего хотелось бы отметить вот такую коробку, кейс, который у меня комплектуется. Как минимум, это очень интересно и солидно. Итак. Итак, состав комплекта смотрим. Это инсталляционный диск с программой, это видеорегистратор. Основной видеорегистратор также сама со слотом для для карт, для карт памяти и замком для его отключения. С этой стороны мы видим все подключения видеокамер и USB разъема. Продолжаем. В комплект входит пульт дистанционного управления. В комплект входит крепление к видеокамерам, подключение дополнительных устройств и сами видеокамеры особенности данного видеокамер то что они являются пластиковыми поэтому они не предназначены для внешнего использования и не предназначены для уличных работ поэтому данные камеры не являются противовандальными. и являются купольными поэтому сделаны из пластика и основная их особенность что они крепятся внутри внутри транспорта. Как это выглядит и что из этого можно извлекать, вы можете посмотреть наших, в описании нашего видео. Мы постараемся пример работ там выложить. На этом мы заканчиваем наш видеообзор, краткий видеообзор. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк. Если вам интересна подобная тематика, подпишитесь обязательно на наш канал и поставьте колокольчик, чтобы быть в курсе новых наших видео. И пишите комментарии, внизу под данным видео мы на все комментарии ваши ответим. Пока-пока.